Всем привет! Сейчас я пойду в Сбербанк где-то э, с двумя килограммами монет десятикопеечных. Э, То есть э, э, там 245 рублей, но я решил, что не буду их продавать по одной монетке на Авито, просто отнесу их в Сбербанк и положу на карту. Сейчас посмотрим, что из этого выйдет. Получили вот Конечно, такой талон на... в автомате. Мы тут в очереди единственные, поэтому довольно быстро пройдет наша очередь. Вот так вот я сохранил монеты и привез. Все посчитаны, по 50 рублей в стаканчике лежат. Многие не знают, что делать с бескомпеечными монетами. Мне кажется, что самое простое и разумное, это просто отнести их в банк и обменять на обычные рубли, которые потом можно будет потратить. Ну, в общем, получил я свои деньги. Оказалось, 246 рублей, а не 245. Сбербанк никакой комиссии за то, что вы приносите монеты, не берет. Женщина спросила, у вас точно подсчитано? То есть, 240? Я говорю, да, точку, 245. Ну, она разрезала мои вот эти вот штуки, в которых я складывал монеты. И все выложила, высыпала в машинку. Машинка без проблем посчитала, получилось 246 рублей, она сказала мне, что плохо у меня со счетом. Ну, в общем, я вполне доволен, то есть если мне пришлют голосовалку, отмечу 10 баллов, поскольку бедную женщину 10 минут мучил, заставлял считать монеты свои. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь и ставьте лайк. Обязательно пишите комментарии, если вам понравилось. Чей какао!